Расстройство аутического характера. Мы, откуда у нас вот такая мысль, что а вдруг это еще и неплохо, а вдруг он у нас такой еще особенный? Знаете, вот есть такой э, исторический факт, что один там аутист летел на самолете над Токио, но а потом по памяти весь Токио нарисовал вид сверху. Мы говорим, боже, вот это же талант, а может быть его и не надо было восстанавливать, может быть аутизм и проявился вот в такой научной одаренности, а вот мы смотрим на, пилер, на Пилермана, а он вот такой асоциальный у нас, а в то же время такие открытия сделал там те теории Пуанкаре, и тоже говорим, а вот он же, может быть, но мы должны понимать, что нас интересует простое человеческое счастье. Это значит, человек должен быть социально реализованный, социально востребованный, социально контактный, трудоспособный, с определенным каким-то жизненным багажом, и определенной степенью выживаемости. Понимаете, вот ведь родители должны понимать, что ретивых мы сдерживаем, ленивых или ослабленных мы восстанавливаем. И вот у нас всегда есть оздоравливать, воспитывать, обучать. Вот в когда нам нужно от детей, да, так вот этих надо в первую очередь оздоравливать, а потом обучать, а потом воспитывать, а до воспитания и дела не дойдет, что там воспитывать, если он еле-еле, понимаете? А других надо воспитывать, а потом уже обучать, потому что мы понимаем, что какие-то девиации есть в его поведении, восприятии. Ну, а... понятно, что есть дети природы, которых хочу оздоровлять, они без того здоровее всех здоровых. Понятно, что там надо в первую очередь воспитывать, а потом обучать и так далее. То есть вот эти все вещи нужно... Опять, я про индивидуальный подход. Если бы... Ну, мы агрегировали это в какие-то группы, если бы мы занимались вот, определенное обучением специалистов. Естественно, все это можно было бы выдать в лучшем виде, и методики, и техники написать. Но мы в силу своих реальных условий и возможностей занимаемся этим индивидуально, под заказ. Если и ребенок, даже когда ему 4-5 лет, и нам, а иногда бывает и 10, и 12, меня можно спросить, это обратимо? Я скажу, обратимо. Время много займет, труда будет очень много. И мы, если он у нас, ну, ребенок в 10 лет еще не ходил в школу и был не обучаем, можно вывести? Можно. Но до какого уровня? Ну, хотя бы до уровня социального самообслуживания и до каких-то простых профессиональных навыков. Но это тоже огромная работа, которая кем-то должна быть востребована.